Родогаст. И сегодня мы вернемся к теме, которую я поднимал еще аж в марте, когда лето еще только маячило где-то там вдали, и не было еще добавлено в музей смутных воспоминаний, как сейчас. Эта тема классовая. Тогда я рассказал, как вообще развивались классы в подземельях и драконах, сколько их было изначально, сколько стало в тройке, почему были сделаны некоторые изменения в правилах, порой весьма кардинальные, к чему они вели, и как, э, как мы как игроки вообще с этим совсем справлялись. Также там довольно подробно был разобран вопрос комбинации классов: мультидуалов, гибридов, гештальтов и всего такого прочего. Сегодня же мы вернемся к расам, а именно к расам как классу. Дело в том, что одно из ключевых различий между базовыми подземельями и драконами и продвинутыми именно в этом. В базовых выбор расы аналогичен выбору класса. Он совершается единым движением и исключает выбор иного класса. В продвинутых подземельях и драконах это два разных выбора, которые осуществляются почти независимо друг от друга, и игра идет от комбинации расы и класса. Во-первых, зачем нам вообще об этом обо, обо всем задумываться? К чему поднимать эту тему? казалось бы все эти базовые ДНД они остались в далеком прошлом даже самая последняя версия их вышла почти 30 лет назад и чисто по ее правилам она э, большей частью совпадала дословно с версией еще на 10 лет ее старше продвинутые ДНД тоже как бы закончились бесповоротно 20 лет назад с выходом модуля сдохни век на сдохни тем не менее это важно в контексте старых традиций о которых я как-то совершенно случайно вдруг разболтался на прошлой неделе но Судя по статистике просмотров, вы там только этого и ждали все эти годы. Понимаете, сейчас выходит большое количество игр, которые так или иначе себя позиционируют, как часть движения по возрождению старых традиций. Многие из этих игр очень хорошо написаны, оформлены, они изданы или дешево, или красиво, или даже, как это не удивительно, и то, и другое вместе. Каких-то денег они все-таки стоят, да и о секундах свысока думать тоже не надо. Поэтому все не попробуешь, хотя думать в эту сторону никто не останавливает. Так вот, на первой странице все эти игры задвигают нам про то, как замечательно было в 70-х, как трава там была зеленая и пробирала до глубины души, и роли-плей пасся где ни по поди, и геймплей падал с неба да сразу на игровой стол. Это все понятно. Тот как бы и ностальгия, и маятник, э, уходящий со сложных правил обратно, и вообще это коммерческий продукт, им его продавать надо. Но эти все объяснения по большей части одинаковы практически во всех ретро-клонах. А вот дальше у них начинается весьма и весьма большой разброд. А значит, есть смысл разобраться, как связано то, что они там мутят, с тем, что потом будет за игровым столом. Потому что если есть значительная разница между продуктами, то это значит, что лично вам от одного будет хорошо, а от другого заметно лучше. Кстати, вот я слово ретро-клон упомянул. Как бы кто не знает, это такая игра, которая делается вот сейчас с нынешним пониманием того, как должны выглядеть и читаться книги, но вектор всей такой игры направлен обратно, туда, в далекие 70-е и 80-е, к истокам ролевого движения. Почему он направлен именно туда, про это как раз вот на прошлой неделе уже было. Кроме ретро-клонов, есть много других достойных игр, в том числе в том же котле возрождения старых традиций. Сортировать их можно долго, но я лучше по нескольким образцам э, так пробегусь. Но вообще, как правило Буравчика, так сказать, здесь такое, что чем больше в системе отсебятины, тем менее это ретро -клон. Самые true вообще там ограничиваются только исключительно теми правилами, теми классами, теми монстрами, которые дословно были названы в изначальных книгах. Итак, игры старых традиций можно классифицировать долго и по разным осям, но сегодняшняя наша тема это вот расы как классы, так что давайте о ней изначальные буклетики и, вы их уже видели и все их клоны это прежде всего это э, мечи и колдовство как раз того Матвея Финча про которого я в прошлый раз э, которым я в общем-то в прошлый раз отгородился от холиваров и э, 70 е микролайты и это безусловно раса как класс это с минимальным как им кажется набором из тройки классов воин вармак и тройки эльф дворф хоббит ну или э, половинчик. Дальше была версия Холмса, которая э, э, это не две книги, это одна и та же книга. Просто я лишний раз хвастаюсь, что у меня э, английское издание тоже есть. Так вот, как бы в... Э, э, Версию Холмса ОСРщики не очень заслуженно ставят на высочайший пьедестал. Эта версия правил была написана довольно плохо и сумбурно, в неоправданно сжатые сроки. Холмс и Гайгакс работали над ней, но работали не вместе, они тянули ее в совершенно разные стороны. По итогу это видно, читать ее больно. Они оба это понимали, они оба неоднократно потом сетовали на то, что можно было бы сделать иначе. Но вот нет, вот тянет людей сейчас к ней именно вот, именно вот сейчас, в 2019 Там как минимум два заметных клона есть. Это Blue Home, довольно неплохой, и чуть более старые Лабиринты и Угрозы. Оба очень хорошо написаны, оба брали награды на международных конкурсах. И вот что-то в них есть. Хоть и немного, мне всегда жаль, что люди тратят столько сил на такую изначально кривую, косую версию проекта. Но я не хочу указывать, что им делать. Потому что иначе они тоже мне начнут указывать, что мне делать, и тогда точно будет драк. В общем, тут у нас тоже раса как класс, и никак, никак, иначе. Дальше идет версия Молдве, Молдве и Кука. Или она называется BX, Basic и Expert. Еще более любимая сторонниками старых традиций, на этот раз уже более заслужен. У этих э, господ был, было больше времени, у них был действительно шанс как бы, э, разобраться тем, с тем, какие правила там нужны, какие не нужны, чего идет в какую книгу и так далее. Изначально по ней вышли э, вот эти вот как раз две книги. Одно из клонов, как минимум, нужно двух упомянуть. Это «Хозяин лабиринта», которому там уже сто лет, ну может не сто, но 10 точно уже есть, много. И «Сущность старых традиций». Old School Essentials. Это более новая штука. Она недавно сменила название. Написана она очень хорошо и разбита. На книге очень продумано. Но по содержимому вообще там почти ноль от себя. Именно так они старались вот с сделать свою игру. В Хозяине у нас безусловно раса как класс. А вот в сущности сюрприз. Раз нет вообще покоры. Вот. Совсем нет, как бы даже упоминание. Вот в самом начале написано, мы кидаем основные параметры, вот что они означают. И на следующей странице идем выбирать класс из четверки священника, волшебника, воина, вора. Все, можно играть сразу. Расизм побеждем. На версию Менцера... У нее книжек много, все показывать не буду, но на версию Менцера почему-то делают не игры, а хаки. Если видите незнакомую вам игру со словом «хак» в названии, это, э, ну, велик шанс, что это или по Менцеру, или э, это инди такое в, с, с уходом в нулевую версию, если по новей. И даже в единственном известном мне клоне по циклопедии, это темные подземелья», там 350 страниц всевозможных правил, но там тоже раса как класс. Продвинутые подземелья всех видов разновидностей дают нам и расу, и класс. Это их такая фишка. Самый модументальный из клонов Адвенады это, конечно, Осрик. Но вообще там тоже много игр есть. Отдельно замечу вот игр, игру под названием «Замки и походы». Вот она, которая мне как бы весьма вообще-то нравится, но есть одна проблема, которая меня в ней дико раздражает. В создании персонажа мы сначала выбираем класс, а потом расу. Это противоестественно, антинаучно, и вообще так делают только больные извращенцы. Типа, иди сначала школу закончи, а потом подумаем, как ты вообще выглядишь и какими языками владеешь. Неправильно. По возможности избегайте этого. Ну хорошо, проклассифицировали, молодцы. Хорошо получилось, замечательно. Но ну, тогда давайте я исключение вам вспомню. Синий хак, скажем. Ну таких игр, как я уже сказал, много. Там красный, белый, черный хаки, самые известные. Но синий тоже не лаптем щи хлебает, извините, со своим золотым статусом наехать через РПГ. Это минималистическая система до ужаса, там буквально вот две страницы на все заклинания, там священников, еще пара-тройка на магов, две с половиной на всех монстров, быстро-быстро-быстро и так далее. Но нет, эльфы, дварфы, люди и половинчики отдельно, а потом уже класс поверх них. Искусство заклинания и фехтования, spellcraft and uh, чего-то там еще, sword fights, по uh, тоже очень хорошая работа. Серебро наехать через РПГ, игромеханика на 2D6, это механика кольчуги на минуточку. Она более старая, чем даже таблицы попаданий по D20. Она Есть некоторые свидетельства того, что она э, использовалась уже в 60-е годы. Но нет, в искусство заклинания и фехтования выбирайте расу, затем выбирайте класс. Базовая фэнтези, тоже очень популярная игра, уже не совсем клон, конечно, но это такая сисетма, собранная из чьих-то хоумрулов и собранная весьма-весьма на совесть. Наехать через РПК у них медный статус, что не очень высоко, но это на самом деле потому, что у них хороший сайт, у них на самом деле хороший сайт, который действует уже почти полтора десятка лет, это большая, к сожалению, редкость в ролевом сообществе. Сайды обычно столько не живут ролевые, разве что мои, но это исключение, подтверждающее правило, к большому моему сожалению. И торгуют они через Лулу, а так вообще вся система у них лежит также бесплатно в PDF и с теми же картинками, просто как бы качай, да, играй спокойно. В общем, по популярности и известности из упомянутых сегодня это, наверное, один из чемпионов. И там тоже при всей олдскульности есть и расы, и классы. Почему так? Вот у расы как класса есть несколько положительных сторон, но именно они, именно эти стороны, они и являются и аргументами, и в сторону разделения расы и класса. Что же это такое? Что же это такое, такого положительного там можно найти? Самое первое это простота. Не нужны дополнительные механики, ограничения, еще что. Вот на этой странице мы пишем все, что будет с вами, если вы будете играть магом, а вот на этой если будете играть эльфом. все четко и понятно. Такое, такой подход сейчас в том числе используется во многих э, других играх, которые не только к э, старым традициям, а вообще к подземельям и драконам никаким боком не относятся. И, э, тот же там вот э, мир апокалипсиса или как он у нас называется, по постапокалипсис, он, э, он именно э, такой, то есть мы выбираем играть именно вот таким типажом, и вот нам дается тетрадочка такая, в ней все написано. И неважно этот типаж, это класс, это раса, это профессия, это чего-нибудь такое на пересечении, неважно, это что-то, какая-то фишка, которую вы выбираете и дальше с помощью этой фишкой получаете свое удовольствие от игры. Соответственно, если вам от простоты правил скучно, то лучше разделять расу и класс. И тогда подбирать, скажем, лучшую комбинацию. Или просто экспериментировать с разными. Типа, как бы, дварфом я играл, а вот сейчас я буду дварфом ниндзя. Во-вторых, настоящие ролевики играют только в фэнтези. Это вы уже выучили, да? Ну так вот, в фэнтези тебе, как игроку, выбирающему свою нишу, может быть хорошо уже от того, что тебя пустили играть эльфом, или там Минотавром, или еще там кем-то. Но уже достаточно это особенно, уже ты выделился. Прорабатывать этот образ можно индивидуально на персонаже. Классификация тут уже, строго скажем, не обязательно. Особенно для начинающих игроков это куда лучше. Только сыграв уже десятком или там сотней дворфов, понимаешь, что там тоже как бы углубляться можно вечно. И некоторый вот выбор, забитый на начальном этапе, он может немножко помочь. Он может подтолкнуть каким-то решением. Весьма забавно, что именно в эту сторону сделала шаг четвертая ДНД, что от нее совершенно не ожидалось. Если почитать там книги с монстрами, почти никогда не будет там просто дворф или просто элитит. На каждого дается от двух до пяти разновидностей, играющих на разных сторонах одного типажа. Этот мелкий там где-то бегает, этот такой сильный стоит впереди, этот колдует, этот там еще что-то, этот главный, этот менее главный. Это была одна из светлых сторон четверки. И некоторые авторы продолжают именно так писать монстров. Вот действительно как будто им забыли сообщить о выходе пятерки. В последних, с расой как классом легче обойтись без повторов и без провисов. Если вы не можете выдумать тройку разных дварфов, которые не сливались бы в типаж бухого бородатого бурчуна, то у вас не получится сделать игру, позволяющую дварфам играть разными классами. Это не так уж фатально. Игроки могут оказаться лучше игродела в этом плане и сделать много разных э, э, дворфов, но вы им механически помочь в этом не можете, потому что сами вы этого сделать не в состоянии, а значит вы не знаете, чем именно им помогать. Я помню, как мне открыло глаза прочтение двушечных комплитов где-то где 20 лет назад. Внезапно вместо простого «Паладинами могут быть только люди» и все, что хочешь, что и делай. На меня обрушился водопад фантазий, скажем о том, что у хоббитов могут быть там какие-то свои сельские шерифы. Этот образ очень далек от Паладина, от Ланселота, я не знаю, это скорее уж какой-нибудь там Аниськин который, знаете, следует какой-то своей абсолютно дурацкой э, со стороны, если поглядеть, личной логике. В служении высшим идеалам он нарушает закон, но он раскрывает все преступления. Не потому, что он такой хороший детектив, а потому, что он людей всех знает и видит насквозь, и нутро их чует. У Дварфа вместо паладина может быть там рыцарского склада ума, такая категория граждан, которая целенаправленно извлекает собратьев из всякого рода проблем. Вроде попаданий в рабство к мозгодерам, или столкновения с откопанным чудовищем, или там еще чего. Именно тогда я написал свой класс рыцаря ордена зажженной печи, которым пользуюсь э -э -э, и по сей день. Только так у меня получилось перевести замечательное слово «forge лайтер для меня и сейчас это сильнейший аргумент в пользу разделенных расы и класса, потому что мне как создателю миров хочется находить и открывать такие вот удачные новые типажи, растущие из комбинации расы и класса, но не следующие из нее, из этой комбинации на 100%. И мне как игроделу потом занятно их потом оцифровывать в рамках выбранной системы и делиться этим с другими людьми и глядеть на то, что они из этого для себя выносят. Вот заодно как-то так я и свою позицию по этому вопросу вам пояснил. Согласны или не согласны, пишите, дополняйте, делитесь и, и своими мыслями со мной, и моими видео с другими друзьями. Потому что и щедрые руки, и дайсы, как известно, удачнее падают. С вами был Радагаст. если понравилось, увидимся еще. Хороших вам игр, раз и классов. Да, кстати, бонусом для тех, кто не останавливает видео до упрощения, почему никто не сделал еще до сих пор игру про только расы как классы? Кому нужны ваши воины и воры? Дайте мне возможность собрать партию там, не знаю, с Мозгодера, Хитина, Минлока и Лягумота. Почему такой игры еще нет? Ну, МЦЦ есть, ладно, но это не совсем то. Надо, надо написать.